Как вся страна сажает картошку на майски, экономика падает. Что мы будем есть осенью, непонятно. Эмбарго на нефть, беда. У нас нет с вами выхода, времена возвращаются. Натурой будете отдавать. Привет, по традиции начинаем с хороших новостей. Фламинго в московском зоопарке переехал в летний вольер. Одновременно с переездом у фламинго начинается период ухаживаний. Гости зоопарка могут наблюдать, как самцы стараются впечатлить самок. Фламинго устраивает особые брачные танцы, распушает оперение, а также издают характерные призывные звуки. Любовь — это так прекрасно. Плодитесь и размножайтесь, на этом хороших новостей больше нет. Эмбарго на нефть. Сегодня Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ес против России на заседании коллегии еврокомиссаров. В общем, вкратце предыстория такова. Уже две недели обсуждается в Европе вопрос про эмбарго. И некоторые страны категорически сказали, да, мы эмбарго поддерживаем. А некоторые сказали, ни хрена мы не поддерживаем. Например, Австрия, Венгрия и Словакия. Ну, Евросоюз как следует их размял оказал давление, и те сказали, все, все, все, поддерживают. Вот. Потом, правда, Венгрия опять сказала, ни хрена, мы будем покупать. В общем, было очень много сообщений, в результате ни хрена непонятно, кто чего поддерживает, но в целом шестой пакет санкций готовится. Для того, чтобы эмбарго на нефть Евросоюза случилось, да, нужно, чтобы все страны поддержали. Поэтому, если одна Венгрия, например, наложит вето, то все эмбарго не будет. Надеемся на Венгрию, но на самом деле не сильно-то и надеемся. Я думаю, Евросоюз ее как следует разомнет, в результате эмбарго все-таки будет, к сожалению. Не люблю это слово, но что делать. И в довершение всего Казахстан взял и добавил жирную точку. Он сказал, что если Венгрия все-таки откажется от российской нефти, то Казахстан поставит эту нефть сам. Откуда у Казахстана столько нефти, неизвестно. Может быть, это российская нефть, поставленная через Казахстан, а может, казахстанская нефть. Но, в общем, ребят, на самом деле будет рынок, производитель и поставщик найдется. А может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот теперь, наконец, Россия начнет возводить свои нефтехимические производства, которые и не вводила до этого. Ну что ж, как бы лиха беда и начала, давайте начнем хотя бы сейчас, тогда лет через 20 заживем как следует. Ну а пока будем сосать у шариков. Что еще в шестом пакете санкций? Еще несколько российских банков отключат от SWIFT. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Барель, журналистом во время визита в Латинскую Америку. Почему именно в Латинской Америке он вот заявил, ни хрена непонятно, подальше, чтобы морду не набили. В общем, какие именно банки будут отключены, политик не уточнил. Видимо, они торгуются. Свифт это такая информационная система межбанковских переводов в мире, поэтому на переводы внутри России это никак влиять не может, все будет нормально. Но транзакционные издержки для работы в мире, конечно, это усложняет, поэтому это еще один фактор давления на российскую экономику. В целом, вроде ничего, но на самом деле неприятно. Изоляция продолжается, в этой изоляции нарастает, конечно, явление по созданию альтернативных схем финансовых расчетов, кроме SWIFT, да? ну, в частности, Индия, Китай, Россия, Бразилия и так далее, они уже подключены к ней. Поэтому, чем больше ограничений по SWIFT, тем больше развивается альтернативные системы и в мире. Как говорится, сила действия рождает силу противодействия. Богатейшие предприниматели России потеряли с начала года 45 миллиардов долларов. Наиболее существенно 7 миллиардов долларов сократилось состояние совладельца Новотек Сибург Геннадия Тимченко. С сожалением сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Но вот эти все сообщения про падение да, капитала у очень богатых людей кажется, что только денег сгорело. На самом деле речь не идет о том, что физически что-то изменилось, а вот оценка этого изменилась. Ну, всегда, когда турбуленция, там, какие-то военные действия, какие-то катастрофы, какие-то цунами и так далее, ну, оценщики, они дешевле оценивают то, что раньше стоило дороже. Вот, соответственно, оценки меняются. И я, конечно, всегда, вот, читая эти заметки про то, как снизилось состояние богатого человека с 30 миллиардов долларов до 15, я, конечно, думаю, блин, ну, 30 миллиардов долларов, 15 миллиардов долларов, ну, это практически одно и то же, но с точки зрения доходов. Но все равно человеку больше там куска хлеба с маслом, больше там чего он может съесть и это ну, больше не унести. А вот как эти все турбуленции влияют на бедных людей или среднего достатка очень сильно. И вот меня лично больше всего тревожит падение доходов домохозяйств. Например, было 100 тысяч, а стало 50 или там 20. Вот как такие семьи будут покупать товары, как они будут жить? Вот тогда рынок действительно будет грохаться и падать. Понимаете? Экономика вообще грохается. Вообще экономика базируется на людях ну, средних, низких доходов и так далее. И когда эти люди не располагают доходами, не могут покупать товары и так далее, вот экономика падает. И вот, представляете, сейчас доходы домохозяйств снижаются в два раза в некоторых, а у некоторых и в три. Вот что здесь делать? И меня лично больше всего тревожат именно такие случаи. Кто-то бросает свои бизнесы и уходит из России, а вот Владимир Потанин скупает бизнесы. В частности, Владимир Потанин докупил долю в Росбанке, долю в Тинькофф банке, долю в United Card Services. Видимо, Владимир Потанин что-то такое знает про Россию, чего мы не знаем. Вообще, Владимир Потанин очень опытный в создании финансово-промышленных групп. В 90-е годы его финансово-промышленная группа была одна из самых мощных в России. И вот сейчас времена возвращаются. Мы вместе с вами будем наблюдать, что именно скупает Владимир Потанин. Да? Банки, экосистемы, инфраструктурные организации, видите, платежные системы, да и банк Тинькофф, это в общем-то не банк, это такая экосистема. Да? На самом деле инсайдерская торговля да? и наблюдение за тем, как ведут себя следующие люди, дает очень много интересных сигналов. Посмотрите, Потанин очень опытный политик, бизнесмен, предприниматель, филантроп. И то, что он скупает российские бизнесы, да, явно говорит о том, что он знает о будущем России то, чего мы не знаем. Значит, скорее всего, будущее есть, и Владимир Потанин его видит. И это, несомненно, замечательная новость этого выпуска. Те, кто хочет, чтобы его от ипотекали, могут насладиться указом Михаила Мишустина, который подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. процентов. Теперь только 9%. процентов. Только 9%. Не. А еще правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% процентов с рыночной и за счет этого увеличить лимит кредита до 15-30 миллионов рублей. Ну, вы знаете, да? На наживку повелся, за 9 процентов льготных, но квартирка это дороже стоит, да, и тут по рыночной ипотеке еще взял недостающую часть, вот и все, и опять тебя от ипотекали по жесткому, И все прекрасно в этом постановлении Мишустина и постановлении правительства о сочетании льготной ипотеки и рыночной ипотеки, да, потому что некоторые люди смогут улучшить свои жилищные условия, сочетать льготную часть с рыночной Плохо здесь только одно, что опять будет огромное количество людей, которые влипнут, которые поведутся на эти приманки, да, на эти вот льготные ипотеки, которые возьмут кредиты да, и нечем будут отдавать. И чем будете отдавать, когда будет нечем отдавать? Натурой. Натурой будете отдавать, квартирами заплатите, здоровьем своим, нервами своими и так далее. Вот поэтому будьте внимательны, если берете льготную ипотеку, а тем более расширяете ее рыночным пулом. Лучше всего займитесь расширением собственных доходов. Новая работа, переезд в другой город, повышение компетенции, квалификации. Вот это драйверы выживания. Бейте по ним, а не ищите льготную ипотеку, чтобы потом вас от ипотекали. Владимир Путин подписал закон о приостановке визовых преференций для граждан большинства стран Европы. В общем, журналисты обладатели дипломатических паспортов и так далее, раньше пользовались преференциями, им быстро выдавали визы, теперь нет. В порядках общей очереди, ждите и так далее. Я не знаю, журналисты из стран ЕС и дипломаты сейчас вообще приезжают ли в Россию, может, они и не собирались, но даже если они соберутся, визу им теперь не так-то просто будет получить еще путин подписал законы о расширении прав доноров и создании регистра доноров костного мозга наконец-то давно было пора об упрощении процесса постановки иностранных организаций на налоговый учет ну конечно Сейчас иностранные организации прям так вот открывают у нас. Но мера все равно необходима, потому что газ оплачивать надо в рублях, и потому некоторым все-таки приходится открыть, значит, здесь расчетные счета и зарегистрироваться в налоговый. Еще Путин подписал указ о безвозмездной поставке газа для вечных огней и огней памяти. Вот это очень правильный указ. Я однажды был вот так вот на вечном огне, на котором не было огня. И когда я спросил, почему мне сказали, за газ не уплатили, отключили. Ну, на самом деле, форменное безобразие, я считаю, ну, газ на таких монументах должен быть всегда. И, ну, вот все, короче. Теперь вопрос, надеюсь, будет решен. Также Путин подписал указ о запрете использования средств защиты информации, произведенные в недружественных странах. С 1 января 2025 года использовать это будет нельзя. Как обычно, никто ничего не будет делать до 1 января 2025 года, потом продлят, так что я не знаю, как у нас обычно бывает. Поэтому, ну, сколько уже говорено, ну, сколько говорено, информационная безопасность должна быть основана на устройствах и продуктах, которые, в общем-то, произведены в надежных источниках, на которые не могут наложить санкции. Но пока жареный петух не клюнет, мы никогда ничего не делаем, и мужик не перекрестится. Поэтому скажите мне, вот как вы думаете, до 1 января 25 года государственные организации реально прекратят использовать, да? Или нет? Или будет как обычно? Вот давайте так. Ваши ставки какие -то. В то время, как вся страна сажает картошку на майские, москвичи преднамеренно лишают себя этого удовольствия. Москвичи не решаются на аренду дачи из-за неуверенности в будущем. В этом сезоне интерес к аренде упал как минимум на 35 процентов. И это связано с отъездом людей другие более привлекательные страны, вот они теперь дачи не снимают, понимаешь, раньше снимали, а сейчас поразъехались. Да? Ну и вообще люди заняты сохранением бизнеса и так далее, а картошку забыли сажать. Что мы будем есть осенью, непонятно. Что мы будем есть в следующем году, непонятно. Только люди в регионах сажают картошку и расширяют посевы, и наделы и так далее. Берут дополнительные паи земли, чтобы посадить картошку, а москвичи так не делают. Видимо, москвичи надеются, что и в этот раз их прокормят регион. Хрентос 2. Не знаю, жрачка теперь становится стратегическим товаром. Поедет ли этот товар в Москву, непонятно. Может быть, кто-то решит посадить картошку и оставить себе урожай не знаю. Поэтому москвичи, ребят, у кого есть дача, распахивайте газон, сажайте картошку, пусть лучше будет картошку. Кстати, мама мне недавно написала, Игорек, я распахиваю газон. Блин, я реально напрягся, потому что я 10 лет отучал маму да, сажать картошку, и там, где была картошка, я посадил классный газон, и теперь она мне пишет, что она сейчас распахает этот газон и опять посадит картошку. В общем, ребята, беда. Беда в головах, Беда начинается всегда с голов, и вот, видимо, она, начавшись давно, сейчас проявляется в форме доступной зрения. Поэтому у нас нет с вами выхода, кроме как размножать хорошее, чтобы плохому места просто больше не осталось. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.